Доброе утро, друзья! Вы на канале Все для Клва. Мы с вами на берегу Черного моря. Под Одессой, недалеко. Ну, вот, приехали сюда большой компанией, уже разложились. Вот наш белый парашют с зеленой затеняющей сеткой. Лагерь полностью готов. С кухней, с холодильником, со светом. В общем, все по красоте. Приехали сюда отдохнуть, набраться сил, получить массу положительных эмоций. Заодно и половить креветку. Попробовать это местное лакомство, которое очень полезно для здоровья. Ловить будем ее на одну специальную снасть. Я вам ее покажу, расскажу и объясню методы и тактику ловли. Так, и мы тем самым пойдем ловить креветку. Хорошо. Вперед, друзья. Крыточно состоит из экрана и сетки. Значит, экран сварен из стального прута диаметром 6 мм. Размер экрана 40 на 60 сантиметров. Сетка используется очков 7 мм. Смотрим, что там Максим. В этот раз... О, поднял, поднял. Надеюсь, что в мотне что-то есть. Так. Лимончик убрасываем. Не сгиняем, не сгиняем. Что тут у нас? Давайте смотреть. Вот она. Привет, Так. Что еще? Морские блоки, вижу. Давай, деребань, Вот она, вот она, красивая, ага. О, вот их много, слушайте. Есть. Штук 15. Вон, Сань, вон, возле ноги. Давайте, давайте, выгребаем, выгребаем. Вот еще одно, вот-вот-вот. Это мелочь. Надо да. это Мелочь нет. выпускаем, да. А, зачем? Пусть растет. Мелочь выпускаем. Вот такие вот, на виде морские блохи. Вон она. хорошо. А -а -а. Все. Штук 15 было. Ну таких заходов 10 и будет уже, в принципе.. Полакомиться будет <смех> чем? О, класс. <смех> Это нужно. <смех> Сделай вмешательную длину веревки. Потому что она поднимается, рамка поднимается, если большая длина. Смотри, чтобы она волочилась, постоянно волочилась по, по дну. Так. Закинул третий раз, дед невод. вот и вытащил золотую рыбку. Ну давай. Глянем, что там же золотая рыбка. Есть, смотри, панчик. Есть. А что это такое? А что это? 20 гривен. 20 гривен? О, прикольно. Креветка только в денежной микроволенте. Тоже нормально, как вариант, да? А Смотри. Да. Ну-ка. Ой, там. Ой, и креветочка какая, смотрите. Вау. Класс. Вот она. Слышишь, зачем за... ловить? Пошли креветок купим. Ой, ребята. стаканчик. Уже у нас двадцатник есть, так, так что хорошо. Крево. Да, да. такая. Ну покажи ее. А скачет как кингуру. Супер. А ну покажи ее. Ну, ага. Крево. Вот она. Вот такие вот. Такие вот, вот классные, слушай, Вот такие по 30 или по 25 стаканчик. Крупные. Да. Так, конкурентов. Что там? Сачок такой с палкой. Ага. Что, нет ничего? Да, там маленький. И мы только что начали. Ага. А у вас Три тоже... штучки против наших 15. То есть наша снасть эффективнее получается. Ну, это старая, смотрите, она уже сама. Ну да, визу, визу. Ладненько. Продолжим нашу охоту. Максим ловил и сказал, что на, на этой рамке не хватает грузила. То есть нужно добавить сюда еще парочку вот таких вот свинцовых набалдашников, чтобы пригрузить немножко низ этой рамки. Чтобы ее не телемпало на волне. Тогда она будет нормально ходить по дну, и вся креветка будет наша. Но это мы сделаем чуть попозже. Друзья, вот так вот мы Модифицировали наш экран для ловли креветки. Ничего лучшего, кроме как кулышка от палатки мы не нашли. Стянули его стяжками и тем самым утяжелили его низ. Вот на такой вариант попробуем мы еще половить. После того, как мы утяжелили низ экрана, снасть перестала отрываться от дна, и за счет этого улучшился результат. Креветка ловилась намного больше. За один заход насчитали больше 140 штук. Ловить лучше всего с утра, при небольшой волне или в стиль. Заходить далеко не пришлось, так как водоросли, на которых была креветка, находились на глубине около полуметра. Водоросли нужно отбрасывать в море, чтобы к ним опять подходила креветка. Веревки должны быть не менее двух метров и одинаковой длины. И тянуть нужно две нижние веревки, чтобы экран постоянно цеплялся за дно. А верхнюю веревку придерживать, чтобы рамка не завалилась ни назад, ни вперед. Прежде чем приготовить креветку, необходимо ее очистить от водорослей и промыть от песка. Меняю воду три раза. О, вон она, видно ее. она поедает креветок. Вполне реально. Может быть, пока она там была, неизвестно сколько она съела. Когда вода закипит, добавляем в зависимости от количества креветки соль, соль. в нашем случае это было 4 ложки на пол костюля воды Стоп. затем кидаем креветку в кипящую воду и варим 10 минут Местный дилецтв готов к дегустации. Вот такая креточка у нас получилась. Классная. Будем пробовать. Вот Класс. Вот да, секрой. Очень вкусно. Черноморская креветочка, очень вкусная, полезная, чистый белок. Соли как раз нормально, да? нормально соли. Так что, друзья, рекомендую всем по при приезду на море покупать такую себе креветочницу и не терять время лежа на пляже, а заниматься делом. Тем самым показывая, что вы мужчина, вы добытчик в семье. И подавайте хороший пример своим детям. На этом прощаемся. Всем всего хорошего. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все для клева. Всем удачи, всего хорошего. Пока.